Медитация на формирование и осуществление правильного намерения. Автор Ксения Глебова. Устройся удобно, закрой глаза и расслабься. Твои ноги расслабляются, твои лодыжки Икры, колени, бедра, ягодицы расслаблены. Твои руки расслаблены, расслаблены кисти, локти, предплечья и плечи. Твоя спина Полностью расслаблено, Твой живот расслаблен, Расслабляется твоя шея и голова, Твой мозг полностью расслаблен, Твое сознание и сверхсознание помогают тебе в медитации сделай глубокий вдох и выдох представь как с выдохом из твоего тела уходит все напряжение и еще раз глубокий вдох и выдох твое тело полностью расслаблено и еще раз вдох и выдох сейчас ты чувствуешь и представляешь, что за твоей спиной стоит твое сверхсознание. Пусть оно придет к тебе в той форме, в которой ты хочешь. Твое сверхсознание мягко кладет руки тебе на плечи, и ты чувствуешь себя под защитой своего любящего, высшего Я это высшее я которое является частью тебя твоя высшая часть желает тебе всего самого лучшего почувствуй что самое важное для тебя сейчас в чем ты всей душой нуждаешься? Может быть, тебе нужно здоровье, исцеление, бодрость, энергия? Может, ты нуждаешься в новой работе, материальном благополучии или раскрытии своих талантов? Сосредоточься на самом важном для тебя желании и мысленно обратись к своему сверхсознанию, которое стоит за твоей спиной. Обратись с просьбой помочь тебе сформулировать правильное намерение на достижение желаемого. Почувствуй, как поток светлых энергий начинает мягко струиться по твоему телу. Представь, что твое сверхсознание с любовью направляет этот поток в твою макушку, а затем эта энергия Разливается по твоему телу. Ты находишься в потоке светлых энергий. Ты чувствуешь, как тело еще больше расслабляется. И ты оказываешься в состоянии умиротворения и покоя. Напряжение ушло. И ты ощущаешь. Движение энергии И думаешь о своем Самом важном желании Почувствуй Как энергия концентрируется В области солнечного сплетения Почувствуй Как у тебя прибавляются силы Хочется расправить плечи поднять голову на твоем лице появляется улыбка это твоя возрастающая энергия так действует изнутри что ты начинаешь светиться светом и силой теперь мысленно попроси свое высшее я помочь Направить энергию в пространство с целью осуществления твоего желания. Почувствуй, как поток энергии из солнечного сплетения направляется в пространство с целью осуществления твоего желания. Ты по-прежнему спокойна и расслаблен и чувствуешь как мощный поток энергии стремляется в пространство это очень яркий поток энергии туда куда он направляется ты видишь картину осуществленного желания это яркие образы, в которых запечатлено все, что ты хочешь увидеть, осуществить в реальности. Мысленно создавай эти образы и наблюдай, как они становятся все ярче. Все ярче и ярче. Твое желание становится все ярче и ярче. И когда твое желание наполнено необходимой энергией, оно ярко вспыхивает. И теперь твое желание уже получило нужную, Ему энергию, оно больше не связана с тобой. Оно начало процесс материализации, который идет уже независимо от тебя. Отпусти свое желание в реализацию. Попроси свое Высшее Я взять под контроль дальнейшее исполнение твоего желания. Поблагодари свое Высшее Я за помощь, поблагодари свое сверхсознание и сделай глубокий вдох, и выдох. И ты постепенно возвращаешься в свое тело. Ты постепенно возвращаешься в здесь и сейчас. И еще раз глубокий вдох. И выдох. Ты полностью в своем теле. Ты в здесь и сейчас. И еще раз глубокий вдох. И выдох ты полностью здесь и сейчас ты полностью в своем теле постепенно возвращайся открывай глаза и потянись твое желание уже осуществляется